Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся в городе Парсгрун. Это город и одновременно коммуна в губернии Телемарк в Норвегии. Административный центр этой коммуны и есть город Парсгрун. В самом центре города проживает около 13 тысяч его жителей. Город Парсгрун расположен на выходе из морского водного пути, и является важным промышленным городом. В Парсгруне на сегодняшний день имеется около 350 заведений. Это и уличные пабы, и рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения. Здесь также находится крупнейший торговый центр Парсгруна «Даунтаун». Городка Порсгрюн, как в общем-то и всей Норвегии, очень любят и ценят футбол. Смотрите, там находится основное футбольное поле. Здесь футбольное поле для тренировок: раз второе футбольное поле, третье футбольное поле. Если пройдемся дальше, мы видим там вдалеке четвертое футбольное поле, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. И там десятое футбольное поле для тренировок. Десять футбольных полей, плюс одно основное футбольное поле для проведения различных турниров и соревнований. Мы видим городскую школу, Парсгрюн школа, и даже здесь есть... Конечно же, станция зарядки электромобилей. Из деловой активности в Парсгруне преобладает перерабатывающая промышленность. Именно Яра и Инеос управляют заводами по переработке искусственных удобрений и полимеров и являются крупнейшими промышленными работодателями Парсгрун. Здесь расположен один из крупнейших в мире заводов по производству минеральных удобрений Яра. Многие предприятия расположены в Героя Индустриал Парк. мы находимся на парковке героя индустриал парк перед нами предприятие яра и давайте же посмотрим на чем ездят работники этого предприятия на свою работу как мы видим имеются на парковке мотоциклы различные автомобили и не только электромобили посмотрите на эту морду бмв ух красавчик в норвегии имеется множество пикапов и не только ford ну, конечно же, Тесла, куда же без нее. Если при покупке электромобиля в комплектации будет фаркоп, не удивляйтесь, потому что они тоже тягают прицепы. Не им скажет Агрессарин малавиалла, а в Никентс-Арм, фадеру ненаделю с трамалина, он снова отсихал, а ти бонси си сидхал, а будвинет гравти от троллинцарм, фадеру ненаделю с